Добрый день, уважаемые подписчики! Продолжаем вас знакомить с приточно-вытяжной вентиляцией. Зачем она нужна? Как мы уже с вами выяснили, приточно-вытяжная вентиляция – это здоровый климат в вашем помещении. Будь это частный дом, квартира, коммерческое помещение или операционное – неважно. Мы хотим вам на данном, в данном видео показать классы очистки фильтров. Какие их используют и как их различать. Первый класс очистки – это класс э, грубой очистки, к нему относится фильтр, в том числе G4. Используется в сильно запыленных помещениях, а также в случае, когда не предъявляются повышенные требования к чистоте воздуха. В качестве фильтрующего материала используется сетка из металла или синтетическая ткань. Что же улавливает данный фильтр? Пух, частицы крупной пыли, насекомых, перья, крупные семена. При точно-вытяжных установках ЮТЕК всегда как стандарт установлен на притоке фильтр тонкой очистки. Обратите внимание. Используется Используются тонкоочистки, чаще всего фильтр там, где уже предъявлены определенные требования к чистоте воздуха. Например, это могут быть школы, детские сады, коммерческие помещения, больницы, например неоперационно. Иногда для изготовления этих фильтров тонкой очистки используются стеклоткань с особой пропиткой. Данный, данный фильтр улавливает среднюю и мелкую пыль, уже мелкую пыль, средняя и мелкая пыльца растений, споры, бактерии, которые разносятся ветром. При точно вытяжных установках Ютек можно установить и фильтра тонкой очистки. К фильтрам тонкой очистки относятся ХЕПА и УЛЬПА. Они специально разработаны для помещений с особыми требованиями. К ним относятся стерильность, например, операционные, научные лаборатории и так далее.